Друзья, всем привет! Вы на канале видео Baby и с вами папа и дочка. Пап. Всем привет! Итак, у нас сегодня будет такое видео, которое называется 10 песен под один бит. Ребят, самых таких 10 хитовых треков под один бит. Бит мы взяли. LJ. Hey guys. Hey guys. Трек Hey guys, да. Ребят, обязательно ставьте нам лайки, если вам понравится это видео, потому что это нас мотивирует на новые видео. Если мы наберем очень большое количество лайков, мы же обязательно выпустим еще новое видео. А мы выпускаем видео когда? Раз в неделю. Каждую неделю одно видео. Самые крутые рэпчики смотрите на канале. И Также. поэтому не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о нашем новом видео. Совершенно верно. И обязательно подпишись на наш аккаунт в Инстаграм, где проходят ежедневные трансляции. Также мы добавляем туда фото. Открывайте свои аккаунты, чтобы мы заходили на ваши аккаунты. И лайкали. И лайкали вам. Ну что, ребят, поехали? Начинаем. Начинаем. на срыве нет негатива, мы просто запили. всегда на легке всегда на отрыве. далеко не на нуле мы на типа позитиве на простой волне на обычном стиле Будь не прощайте привет выходы жиги на охоте. девочки оделеми не подойди малышка назови свое имя. Будь с тобой, быть, с тобой. На быть с тобой быть с тобой никогда нам не быть с тобой быть с тобой быть быть с тобой никогда нам не быть с тобой по-любому я с тобой не буду по-любому я не буду с тобой Полюбила в полумраке от друга полупринц или полкороль Black. Бакарди, танцы в моей кровати Не говори мне хватит, снимай свое платье Black, Бакарди, танцы в моей кровати Не говори мне хватит, снимай свое платье Здесь так красиво, я перестаю дышать Я звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака Фиолетовая вата, фиолетовая вата И вокруг так круто На баре синяя мы танцуем да ты красивая, но таких как ты дофига. На бортике мы танцуем под минимум. Да, да, да ты красивая. Иди, Иди сюда. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только двоем. Между нами метает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только двое. Окутала меня, окутала. Ты будто мой сорт. Мариуанна, небо в алмазах лита летала. Ты моя бейби, дочь карнавала. Двигайся, кружка, принцесса Бала. Ночь перемен, мысли ростамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирала. Я ночью тратил все, что копил неделю. Друзья кричали: стоп! Но и мне. All right. <laughs> Ловлю в покебол а тя чувства, эмоции ловлю их покибол. Покибол, День идет за днем, я ловлю их покибол. Покибол, покибол. эмоции ловлю их покибол.